приветствую всех и мы начинаем серию уроков по искусственному интеллекту работать я буду в advanced locomotion system версия 4 на unreal engine версия 5 почему advanced locomotion поскольку здесь уже настроено передвижение нам не нужно ничего придумывать нового ну и плюс для искусственного интеллекта немного сложнее прописать Анимационный blueprint, чтобы все анимации хорошо проигрывались. Здесь это все уже сделано за нас, поэтому можно использовать этот проект. Итак, что у нас здесь есть? У нас уже здесь есть заготовки. У нас есть NowMesh Bones Volume, который, если мы нажмем P английскую, у нас отрисуется NowMesh. Да, и мы можем увидеть, где может перемещаться наш искусственный интеллект. Также у нас есть Request Now Mesh Default, который нам позволяет изменить какие-то настройки. К примеру, мы можем изменить агент Радиус для того, чтобы у нас эти зоны стали меньше и наш искусственный интеллект мог ходить ближе к стене. Если мы выставим 0, как вы видите, у нас зоны изменятся. Но нам нужно будет поставить немного больше, поскольку здесь некоторые зоны заходят. И если у нас, к примеру, будет здесь поинт для того, чтобы он шел конкретно к этой точке, то, возможно, у нас будет какая-то проблема с ними, и он здесь может застрять. Поэтому агент радиус я выставлю 15. Это оптимальный вариант. Ну и также, как вы видите, у нас здесь находится два новмеша. И учитывая, что новмеш у нас два, у нас recast новмеш, он будет давать настройки обоим нашим новмешам. Теперь мы перейдем в папку blueprint, перейдем в папку character logic и здесь у нас есть папка AI. В этой папке у нас уже находится а, два таска, а, древо поведения, blackboard и также у нас находится AI-контроллер, который позволяет нам двигать нашего а, бота. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится в контроллере. И в контроллере у нас здесь все очень просто, у нас запускается э, древо поведения, а древо поведения запускается у нас вот это. В этом древе поведения также ничего сложного нет, у нас здесь ILS BT Task Set Focus, который э, дает фокус на нашего персонажа, то есть AI начинает смотреть в сторону нашего персонажа. Сейчас я это покажу. Также у нас get random location, то есть у нас AI идет в рандомную локацию. И также у нас moveTo, мы идем к рандомной локации и ждем в этой локации 4 секунды. После чего наше древо поведения проиграется снова, когда эти все условия будут выполнены. Также у нас здесь используется Sequence, он назван ROM. И это мы отодвинем вниз, поскольку мы будем работать не только с этим поведением. Давайте посмотрим, что делает наш искусственный интеллект. На данном этапе он сфокусирован на игрока. И двигается в рандомную точку, ждет 4 секунды. Идет дальше. Так, Мы можем включить отладку э, так, нашего ILS. И мы можем увидеть то, что взор нашего бота всегда направлен на персонажа. Нам это не нужно да, для того, чтобы у нас была возможность того, что бот нас не видит. Поэтому нам нужно будет дорабатывать BT Task Set Focus. Ну и Random Location, возможно, нам не понадобится. Также у нас есть Blackboard, где у нас указан список переменных, которые используются для нашего древа поведения. Кстати, в комментарии я оставлю ссылочку на курс по основам по искусственному интеллекту. Это курс от Epic Games. Он есть у них на сайте, но если кто-то не видел... Ссылочка будет в описании. Советую его пройти, там рассказывается подробно о каждом элементе для искусственного интеллекта и как, что и с чем взаимодействует. А мы приступаем. И в этом уроке мы будем делать патруль по точкам. В зависимости от их количества наш персонаж будет передвигаться от точки к точке. Итак, давайте приступим. Что нам нужно? Во-первых, мы это все отсоединим. Это нам пригодится позже, когда мы уже будем делать переключение между состояниями. Здесь мы поставим селектор, для того, чтобы мы могли потом да, переключиться. И поставим секвенс, который проигрывает последовательность наших задач. А селектор в свою очередь делает переключение между выделенными задачами. К примеру, если у нас будет несколько задач, то с помощью определенных переменных мы сможем их переключать между собой. Так, давайте создадим, во-первых, фолдер. Назову его task и перенесу эти таски сюда. Здесь также папка blueprint. В этой папке мы создадим новый blueprint. Actor. Это у нас будет патч point. Хотя давайте патруль. Это у нас будут поинты для патруля. И все, что нам здесь нужно сделать, это добавить переменную. Переменную. Watch location, Тип переменной вектор. И это должен быть массив. И также мы поставим галочку instance editable. И поставим галочку show 3d widget и сейчас я покажу для чего это нужно а это нужно для того когда мы выставим наш патруль point то в дефолте у нас patch location сейчас 0 если мы сделаем плюс у нас появится вот такой вот point который мы можем переместить к примеру куда-то сюда Дальше, когда мы снова нажмем «плюс», у нас появится еще один «поинт», и мы сможем его переместить в другую точку. К примеру, давайте сделаем, чтобы у нас наш искусственный интеллект патрулировал по кругу этот квадрат. Так, это третий. второй то есть наш nbc будет двигаться изначально со своей локации к локации э, нулевым индексом и дальше он пойдет по каждому индексу и вернется к нулевой локации теперь мы откроем нашего персонажа и здесь добавим переменную. Патруль патч. И здесь мы укажем наш эктор Патч патруль. Также мы ее сделаем. Instance editable и expose on spawn. Для того, чтобы мы могли указать. Эту переменную конкретно для каждого персонажа. К примеру, я хочу, чтобы этот персонаж. Хотя не, давайте вот этот зелененький персонаж. Этот мы пока отодвинем. Двигался по нашему патруль патч. Мы можем выбрать здесь, либо выбрать а, пипетку и выбрать патруль патч. Так, теперь наш персонаж знает о том, что у него есть а, точки, по которым он может ходить. Точнее, Эктор, у которого есть точки. Так, теперь перейдем в древо поведения. И здесь таск. Новый таск. Давайте найдем его. Назовем его btt task патруль point location То есть в этом таске мы будем определять нашу локацию, куда двигаться нашему AI. Так, объединить патруль, point, location. И в description, uh, node name, мы напишем то, что это патруль, point, location. Так, переходим сюда. И здесь нам нужно вызвать uh, RSAVEXECUTAI. где мы уже будем работать с передвижением нашего искусственного интеллекта. Достаем каст на нашего ILS Base Character BP. А, нет, единственное, что у нас ILS Anime Character BP. Из него мы достаем get патруль патч из get патруль патч мы достаем get patch location дальше мы будем по индексу брать get copy и из get copy мы уже сделаем следующее нам нужно перейти в blackboard и в Blackboard нам нужно создать две переменные. Первая переменная это типа вектор. Это у нас локация поинта, куда будет следовать наш персонаж. И также нам понадобится индекс этого поинта. Для того, чтобы мы могли переключиться на следующий индекс. Так, Blackboard мы можем закрыть. Контроллер также мы можем закрыть. так, Персонажа мы тоже пока закроем. И здесь нам нужно создать две переменные. Первая переменная. Patch Location открываем вектор change variable type а, хотя нам здесь нужен не вектор blackboard а case selector нам нужен здесь blackboard case selector и также нам нужно patch index Всем этим переменным мы делаем instance-editable. И теперь мы берем patch index, берем get blackboard value as int и подключаем к getum. То есть мы берем индекс нашего вектора, куда мы должны отправить нашего персонажа. Соответственно, следующее, что нам нужно сделать, это взять patch location, взять set value и записать значение отсюда нашему Blackboard. И обязательно, что нам нужно сделать, это сделать Finish Execute для того, чтобы мы могли завершить эту логику и перейти к следующей задаче. Так, а следующая задача у нас уже будет а, немного проще, поскольку она уже создана. Откроем древо поведения. И, а, во-первых, что нам нужно сделать? Выставить патч location на патч location, Патруль Патч Локейшн. Патч Индекс. Выставить на Патруль Патч Индекс. И следующее, что мы можем сделать. Вызвать просто ноду Move to, То есть двигаться к. И куда мы будем двигаться. А двигаться мы будем непосредственно к Патруль Патч Локейшн. переменная из нашего блокборда, который мы создавали. В принципе, мы можем уже посмотреть, что произойдет. Нажмем Play. У нас ничего не произойдет. Во-первых, в task сделать Convert Validate Get, для того, чтобы мы проверяли на валидность. У нашего эктора патруль патч есть а, своя локация у нее есть а, ну так называемая default стен да у нее есть локация которая находится конкретно в этом месте и нам от этой локации нужно а, уже просчитать локацию к этим точкам так почему у меня эта точка вверху В общем, от этой локации нам нужно просчитать уже локацию до этой точки, да, и тогда мы сможем уже двигаться к определенным точкам. Так, давайте это сделаем. В таске возьмем getTransform GetEctor Transform. И возьмем Transform Transform Location. Возьмем локацию. И уже передадим нашу локацию в соотношении с нашим трансформом. Теперь, когда мы нажмем Play, мы можем видеть, да, то, что он, наш персонаж идет к локации. Ну и, собственно, останавливается. Дальше он не пойдет, поскольку мы пока что еще не переключаем наши индексы для того чтобы сменить индекс да и пойти к другому поинту так ну и для этого соответственно нам нужно сделать а, следующее нам нужен new task base найдем его а, так, давайте назовем его btt-task-next-patch-point. И вызовем его здесь, после moveTo. Ну и, соответственно, назовем next patch point. И, в принципе, мы можем сделать, чтобы наш искусственный интеллект а, подождал какое-то время по достижению нашей точки. Возьмем wait, подождать. И будет ждать 2 секунды плюс-минус... А, Хотя давайте будешь ждать 3 секунды плюс-минус 2 секунды. А, то есть он может ждать 3 секунды, может ждать 1 секунду, либо же может ждать 5 секунд. Как-то так. Так, next patch point. Приступим к нему. Так, здесь как обычно override. А, раз, так, не то так здесь нам нужно сделать снова каст аниме Character. А здесь мы достаем get патруль патч дальше нам нужен массив наших поинтов мы возьмем длину нашего массива Сделаем минус 1. То есть, к примеру, если у нас здесь длина 5, то есть 5 точек, мы будем одну отнимать. У нас получится 4 точки, и, соответственно, он пойдет к четвертой точке. Так, здесь нам нужна переменная. Переменная. Патч-индекс. Тип переменной blackboard case selector достаем берем get value as int делаем instance editable нашей переменной можно на глазик можно здесь instance editable галочку поставить и делаем плюс плюс 1 дальше мы проверяем если меньше или равно нашему значению из длины. Ставим branch. Снова берем наш патч индекс переменную. так Давайте это я все отпущу вниз. Патч индекс переменную. Берем set value integer и сюда тоже берем set value integer так единственная разница что здесь у нас будет то что мы приплюсуем из этого значения А здесь у нас будет 0. То есть в случае, если у нас меньше или равно в значении, когда мы приплюсовали 1 из нашего блэкборда, то есть в этой переменной, если в патруль патч индекс, к примеру, число 2, а длина нашего массива 5, к примеру, у нас 5 поинтов, Здесь у нас на данный момент мы находимся на втором поинте, то есть мы плюсуем 1, получаем 3. И если 3 меньше или равно нашей длине, у нас 5, соответственно, это будет меньше, то мы запишем новое значение, которое мы приплюсовали в этот индекс. И уже исходя из этого индекса в патруль point location мы получим а, локацию конкретно того поинта которого которому мы переключились и получили его индекс а, немного запутанно объяснил но надеюсь что будет все понятно давайте тоже опустим это вниз так но ну, а теперь нам здесь нужно также сделать финиш а, Execute и финиш у нас будет в любом случае просто разные значения так compile save теперь перейдем по 3 и здесь давайте wait поставим в конец Чтобы мы пошли к нашему поинту, точнее взяли локацию поинта, пошли к нашему поинту. Здесь э, переключили point, Давайте установим патч индекс на патруль патч индекс. Мы переключили point и подождали э, какое-то время. И дальше у нас пойдет по новой. Только уже с локацией следующего поинта. Давайте посмотрим как это выполняется. Наш искусственный интеллект идет, ждет в районе 5 секунд, плюс-минус, и идет к следующему поинту. Можем включить отладку, нажмем на постров. Здесь давайте нажмем. И мы видим, что наш искусственный интеллект двигается по нашим точкам. Также мы можем перейти сюда. Переключимся сюда. Для того, чтобы наблюдать за нашим поведением. Так, Единственное, что здесь нам нужно выбрать один. И мы в реальном времени можем видеть, какие таски выполняются. То есть на данный момент у нас Move to к локации нашего патрульпойнта. Теперь у нас он ждет одну секунду и идет к следующей локации. После чего он снова ждет и опять идет к локации. В принципе, сейчас можем замедлить время. Для того, чтобы наглядно посмотреть, как это все происходит, он ждет. У нас выполняется определенное время. И у нас резко переходит на мукту, поскольку у нас в Patrol Point Location происходит только вычисление. И в Next Patch Point у нас тоже происходит только вычисление, поэтому у нас эти таски будут проходить быстро, в отличие от Move to и Wait На этом мы урок закончим. Если вам было полезно видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. И в следующем уроке мы уже начнем реализовывать то, чтобы искусственный интеллект мог замечать нашего персонажа и как-то на него реагировать. Поэтому до новых встреч. Увидимся в следующем уроке.